И снова всем привет, с вами канал Про и сегодня мы поговорим об электричестве, а именно о розетках. Все под контролем. <смерть> Очень часто в, своем, в своей работе я сталкиваюсь с тем самым, когда люди, именно сэкономля на розетках, получают возгорание в своей квартире. Как этого избежать и стоит ли экономить на розетках, если вы собрались делать ремонт в своей квартире. Погнали! Очень часто в своей деятельности я сталкиваюсь с тем, что люди вызывают, например, поменять розетку и пытаются сэкономить, купить дешевую розетку себе в квартиру за 50 рублей тысяча тысячи что я считаю крайне неоправданным риском, если у вас после этого сгорит вся квартира. Да. Мой девиз – «Думай о бюджете». Каждый человек, который у себя планирует делать ремонт или менять что-то, например, у себя в доме, должен рассчитывать на то, что дома должна стоять качественная электрика, качественная сантехника это первое что у вас должно в доме быть качественное. и на этом экономить я сразу скажу нельзя Ты меня понял! дело в том что очень много действительно в квартирах люди приобретая какие-то дешевые розетки сталкиваются с такой проблемой постоянного воспламенения а именно то есть каждый раз вы при в установке в розетку вилки начинаете видеть там искрение, начинаете там видеть, что там уже дымится, и вы тем самым все равно продолжаете пользоваться. Дело в том, что все розетки, которые рассчитаны для, ну, на качественного потребителя, изготовлены действительно из нормальных качественных материалов, а именно специальный негорючий пластик, специальные негорючие именно элементы все которые там существуют. и очень качественные металлы то есть сплавы все которые рассчитаны именно на высокие температуры и на высокие токи на тот случай если действительно будет высокое напряжение у вас в сети и при, при покупке дешевых розеток за 50 рублей вы можете столкнуться с такой проблемой что вот действительно, загорится у вас квартира. Вы купили розетку. Вместо того, чтобы отдать за розетку в среднем 150-170 рублей, вы покупаете розетку за 50 рублей тысячи мелоча. На что можно рассчитывать на это? Блин, естественно, не на нормальный исход. Дело в том, что вот эти вот даже розетки низкого качества, я сразу могу сказать, не рассчитаны на долгий срок службы. Максимум до года это временно то есть это означает что если вдруг вы не можете себе позволить купить розетку за 150 рублей вы идете в ближайшие тысячи мелочей временно ее ставите попользовались и как только вы получаете зарплату вы покупаете нормальную качественную розетку и устанавливаете ее себе вместо этого дешевого китайского дерьма проблема состоит в том что наши китайские друзья когда что-то изобретают какую-то технику дешевую никогда не заморачиваются о качестве вилок или розеток ой, вилок или проводов это означает, что в, любые дешевые, в любую дешевую китайскую технику это может быть какой-нибудь электрический чайник дешевый это может быть там, не знаю плойка неважно, там, для женщин там, фен бывает такое, что устанавливают действительно дешманские и буквально ну, некачественные вилки вот такого образца. Дело в том, что они экономят буквально на всем. То есть у вас получается сами контакты, где должно соприкасаться напрямую с контактами розетки, у вас получается она соприкасается едва-едва, то есть буквально на входе. И если, вы, если вы не понимаете, как у вас получается так, что вы устанавливаете, например, вилку в розетку, да, устанавливаете, и она у вас начинает буквально вот так вот ходуном ходить. Такого быть не должно. Любая розетка, если вы устанавливаете, любая вилка, которую вы устанавливаете в розетку, должна стоять плотно. Она не должна гулять, не должна шататься, не должна болтаться. И это первое, наперво основная причина всех оплавленных розеток, которые действительно сгорают. Если у вас высокий энергопотребитель какой-то, например, в среднем на киловатт что-то такое там установлено, это может быть электрический чайник на 800 Ватт, это может быть кондиционер, это может быть обогреватель, и вот если вы увидите на обогревателе вот такого, плана, вот такого плана вилку, остерегайтесь, или меняйте сразу вилку, или меняйте сразу с проводом, что я бы поменял ее сразу с проводом. Это первое, наперво что я вам советую. Ни в коем случае не пользоваться вот такими данными вилками, если у вас установлены дешиманские розетки за 50 рублей в вашей квартире. А что же тогда, чем тогда пользоваться, если нет действительно качественной вилки? Да? А нельзя пользоваться вот такими. Нужно пользоваться вот такими. Дело в том, что любые китайские розетки рассчитаны на вот такие толстые евро-вилки. Они не рассчитаны на тонкие. То есть, пользоваться нужно только вот такими вилками и никакими больше. Они не рассчитаны на тонкие вилки, потому что сама, сам разъем там сделан только под толстый разъем. Он не универсален и поэтому приходится вот так вот пользоваться. Поэтому ни в коем случае я, если честно, никогда не посоветую устанавливать дешевые китайские розетки. Они не рассчитаны на такие вилки, если мы возьмем если мы возьмем обычную, нормальную, качественную розетку, то в нее, даже вот устанавливая вот такой тонкий, такую тонкую вилку, она устанавливается плотно, она там не болтается, она там ничего, то есть ее даже вытащить очень жестко. Если мы устанавливаем вот такую евро вилку, она становится еще жестче и в самом обеспечивает очень качественный контакт именно вместе самого механизма. Поэтому я советую не покупать китайские розетки, а ставить себе нормальные, качественные от нормальных компаний. Сейчас вы спросите, а какие нахрен розетки тогда ставить, если ты мне советуешь китайские не покупать? Конкретно я пользуюсь... Не так уж и много контор, которые нормальные розетки делают. Конкретно я использую электрику, всю электрику компании Schneider Electric. Это очень качественный производитель розеток, выключателей. Также идет компания, компания Lexel, которая изготавливает тоже розетки, выключатели под всякими там названиями. Lexel, Duet, Luxel, Etude. Лексель там всякие, сейчас вот Apple пошли, Schneider. то есть они все, грубо говоря, наверняка входят в компанию Schneider Electric, потому что там везде присутствует, можно сказать, так гравировка, так логотип на пластике от Schneider Electric. Компания Schneider Electric производит очень качественные розетки, и я вам советую устанавливать именно их. А все почему? Дело в том, что сам механизм у них рассчитан на очень долгий срок службы. Если мы сравним Дешевую розетку, там э, само, сами контакты идут из дешевого металла, с дешевым напылением. То есть там э, само, сами губки, туда где вилка входит, да, там, она э, сама по себе не рассчитана. То есть когда контакты стираются, у вас начинается плохой, ну, не, даже не стирается, сами пластины, они начинают потихоньку от температуры просто-напросто разъезжаться. Из-за этого потом э, у вас получается, что начинает розетка просто дымить. С механизмом от компании Schneider у вас такого никогда не случится, поэтому всем советую, если вы решили установить себе розетку в доме, в любом случае устанавливайте розетки от компании Schneider. Я им пользуюсь уже больше, блин, почти 20 лет, поэтому устанавливаю только такие, только такие розетки и выключатели квартира и никаких больше потому что они практически первые на рынке у них и качественный механизм они надежные при установке ничего не разваливается никакие винтики не повылетают и ничего с ними не случится, поэтому я советую устанавливать только такие розетки и сам, сам ставлю и себе устанавливаю такие же 7 устанавливают только от компании Schneider или Lexel также розетки подразделены на два типа есть даже, даже не типа подвида подвида. То есть как бы есть идет с заземлением розетка. Есть розетка без заземления. Что это значит? Розетка с заземлением рассчитана на э, те квартиры, дома, там где присутствует э, провод заземления. Это обычно идут частные дома, как Даже в некоторых многоквар многоквартирных домах тоже присутствует заземление, но не во всех там где оно присутствует можно подключить себе заземление но э, так как во многих квартирах этого нету и получается так что вот эти вот а, два усика кто не понимает это заземление то есть на тот случай если вдруг у вас по каким-то любым причинам э, воспламенилась розетка загорелась перегрев туда-сюда при любом случае э, само вот эти два конца заземления они вам обид они оберегут вашу проводку от дальнейшего возгорания. То есть, у вас ни в коем случае не будет здесь возгорания. И именно из-за этого то есть как бы очень многие люди ставят их себе в квартиру. Но опять же, там, где присутствует проводоземление. Если у вас его нету, это, если честно, очень, я бы даже сказал, марокко. Почему? Очень много людей покупают такие вот розетки, думая только о том, что он просто... Думаю о том, что он просто вот, хорошо входит. Да, согласен. Хорошо-то он входит. Только вы не рассчитывайте на то, что это будет очень удобно. Я советую действительно в квартирах в основном ставлю образцы без заземления. У него посадка намного, э, в глубину намного меньше, чем у этого, буквально в половину. То есть любую какой-то там блок питания это может быть, какая-нибудь ну, неважно, вообще любое зарядное устройство, вы не сможете установить его вот такие вот околодки с заземлением если у вас случилось, ну нужно вас зарядить и в эти, и в эти розетки вы сможете установить только вот такие евровилки то есть вот эти розетки они рассчитаны не для любых вилок а именно только под евровилки. вилки такие я розетки советую ставить только для микроволновок холодильников стиральных машин это для тех вещей которые вы в принципе из сети никогда не вытаскиваете, это все время там установлено. то есть если вы на кухне в вот таком положении у вас будет постоянно розетка тогда я советую устанавливать вот такие, если вы не собираетесь, больше туда, кроме этой вилки, туда ничего не зайдет. Но если вы столкнулись с такой, аж какие-то розетки ставить в квартирах, в комнатах там, например, то я советую ставить розетки без заземления. А именно розетки выглядят вот такого типа. Вот так вот она выглядит. Здесь посадка намного Меньше, то есть, если вот посмотрим, да, по сравнению вот с этой розеткой. Это вот. Вот эти розетки без заземления идут универсального типа. То есть, вы можете сюда установить практически любую вилку, любую зарядку, все, все что угодно, любой блок питания, который вам нужно будет. В эту вы не установите ничего, кроме данной вилки, евро. Сюда также подходит... И такие вилки так как здесь и нету не специальных разъемов то есть она полностью дает вам возможность для маневра то есть а в этом видите да там пазы различные выемки то есть она разделана только для этой евро вилки также вы можете установить и вот такую и все в принципе у вас будет Универсальный, то есть любой блок питания вы сможете сюда установить. На этом ролике я закончу. Поэтому если вдруг вы в квартире решили установить себе розетки, я советую ставить без заземления. На тех, на тех местах, например, в комнатах, в спальнях, это может быть в зале, это может быть ну, где угодно, в принципе, на кухне можете установить себе розетки заземления только на тот случай, если у вас в квартире присутствует заземление. Повторюсь, не в каждой квартире заземление есть. Поэтому заморачиваться с такими вилками, не имеет смысл? Очень часто я сталкиваюсь с теми вещами, что у человека действительно стоит дешевая китайская розетка, и вот он думает, что себе поставить. Я со своего личного опыта советую. Если вы вдруг решили поставить сами розетку устанавливайте от компании Schneider если вы не понимаете какую розетку покупать доверьтесь мастеру. вызывайте мастера на дом и заказывайте у него то есть он сам съездит он сам купит то что нужно то что качественное. не советую выбирать самим если вы действительно не можете разобраться в. В таком э, разновидностях этих самых розеток Хех, а чё так можно было что ли кому видео было полезным поставь класс подпишись на канал и оставляй комментарии ну и поделись естественно с друзьями если было действительно видео было если ролик был с пользой всем спасибо за просмотр и всем пока